Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Dors. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании а, Кто не заходил на сайт уже где-то неделю, может быть чуть побольше а, Не видели вот такое обновление, новогоднее вышло на сайте а, Смотрите в чем здесь а, прикол этого новогоднего обновления а, Вот здесь идет снег, он падает И короче если нажать на пустое место на экране, то снег разлетается в принципе, я думаю, прикольно. А также, если перейти на белую тему и провести а, мышкой по шарикам, то будет идти от них звук. Я думаю, прикольно. Также, кому понравилось новогоднее обновление на сайте, поставьте лайк на этот видеоролик. А, давайте приступим, значит, к сути. А, смотрите, у кого нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. Так, сейчас грузит, ждем. И скачиваем любой предложенный чит. Либо стар, либо сплэш. Также недавно э, вышло, вышел совершенно новый чит стар. То есть полностью сделан э, по-другому и с нуля. Но это пока что бета-версия, потому что там возможны баги, ошибки и так далее. А если вы им будете пользоваться, и у вас произойдет какая-то ошибка, то напишите мне в личное сообщение в дискорде. Ссылка на мой Discord сервер если что, есть в описании. А сегодня в ролике я, значит, буду показывать стар, Который обычный, ну старый. Вот. Uh, он без ключ системы. Splash. Напоминаю то, что с ключ системы используется. Uh, далее, после того, как вы скачали какой-то чит, uh, пишем в поиске название вашего режима, который нужен. Сейчас я пишу Doors. И здесь есть очень много скриптов. Даже вторая страница со скриптами. Вот. какой в принципе, вам нравится, можете то-то использовать. Но сразу скажу то, что некоторые могут... Не работать. Такое тоже возможно. А, вот. А сегодня в ролике я буду показывать первый по счету скрипт. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. А дальше заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки. И выбираем DLL от Потому что... С крайнайлом лучше всего работает. Также напомню то, что этот DLL используется с ключом. Так, возвращаемся обратно. А, теперь нажимаем Inject. Ждем, когда инжект произойдет. Если с первого раза не получилось, то еще раз нажмите инжект, у вас получится. То есть вот это вот окошко высветится, которое у меня высветилось. А, все у меня получилось за заинжекиться. А, ключ у меня не просит, потому что я уже все не вводил. Uh, ключ нужно каждый день вводить, кто не знает. Uh, давайте я вам сейчас короткое видео прокреплю. Вы его быстренько посмотрите и получите ключ. Там, в принципе, сложного ничего нету. Так, ну я думаю, вы получили ключ. А, далее, после того, как ключ получили, а, у вас получилось заинжектиться. Нажимаем кнопочку «Excute» и ждем, когда загрузится скрипт. Все, вот он появляется. Отлично. А, давайте зайдем в игру уже. Значит, что можно здесь сделать? А, можно в «Valk Speed» выставить, то есть скорость. Как видите, и она работает. То есть скорость у меня намного быстрее стала, чем обычная. Отлично. Uh, head li Lighting. Включаем. И, короче, у меня получается, типа, подсветка появилась от фонаря. Потому что если мы ее выключим... А, ну она не пропала. Ну окей, ну она выдалась. Как видите, вот у меня подсвечивается все. Uh, далее, uh, функция Full uh, brick, Включаем. И как видите, полностью вся карта подсвечивается. То есть в темноте, если вы будете бегать, то у вас будет все видно. Идем дальше. Skip Level пока не буду включать, потому что возможно кикнет. Auto Skip Level тоже пока что не будем трогать. Здесь другие функции, посмотрим какие есть. Christmas skip, ну давайте попробуем. Так, все нажали. Здесь вот появился тогл какой-то. А, это можно типа свернуть Гуи вот это, все окей Так, э -э, смотрим, что здесь еще есть Прикольного No jump Jump Scare Давайте посмотрим, что это такое, не проверял Короче, как я понимаю, мне прыгать не дает А я вот не помню, кстати, изначально Можно было прыгать или нет Ну ладно, в принципе, это не особо Такая, какая-то важная Функция Так, идем дальше Автовин вин Давайте включим, посмотрим, что произойдет. Пока ничего не происходит. Окей. А, есть телепорт на ключ. Давайте проверим. Нажимаем эту функцию. Меня куда-то тпхает за карту. Не знаю почему. Вот сейчас получилось. То есть, короче, как я понимаю, она работает, но ну, скорее всего, не с первого раза. Так, открываем дверь. И давайте еще раз попробуем ключу тпхнуться. Сейчас уже не тп хает. Странно, как-то оно работает, но довольно странно работает Ладно, следующая функция Instant Intract. Давайте попробуем включить, посмотрим, что произойдет Ну, пока что ничего не происходит До записи видео, честно скажу, я проверял только одну функцию Это получается Skip Level Но почему-то, когда у меня, короче, доходило до последнего уровня У меня кикало с игры То есть не кикало, а зависало я не знаю, с чем это связано, но, может быть, сегодня получится. Так, ладно, давайте пока эти функции тогда трогать не будем, все лишнее здесь отключим, то, что нам не нужно, и зайдем дальше, посмотрим, что есть. Визуал. Это, получается, у нас SP на ключ, на чемпс какой-то, левер, на книги, на двери и на игроков. Все, включаем и смотрим. Ну, по-моему, не работает, если не ошибаюсь Давайте пробежим А хотя вот, на игроке работает, как видите Ну, точнее, на мне а Значит, когда вот, допустим, нужно будет искать ключ Нам То, скорее всего, он должен будет подсветиться Давайте попробуем Да, как я и говорил, когда рядом ключ есть а Он подсвечивается Так Значит, мы забираем этот ключ а Тут не смотрим Тут, короче, какая-то фигня Появилась я не помню, как она называется, но, короче, на нее смотреть нельзя. Потому что, если мы посмотрим, то нас убьет. Так, идем дальше. Что здесь еще есть? Это, в принципе, мы поняли. Можно все отключить. Идем дальше. Music. антилаг есть. То есть, если у вас лагает, вы можете эту функцию использовать. Дальше Fly. Можно, в принципе, проверить. Но давайте проверим. Так, а, снизу появилась панелька, а, и написано нажмите на E, на английскую. Давайте попробуем. Да, флай, как видите, работает. Отлично. И я могу, кстати, вылететь за карту. Офигеть. Вот это круто. Реально круто. Идем дальше. А, ивенты какие-то, но это пока нам не интересно. Эвоид, а, rush ambush. Это получается раш атаковать. Типа амбуш. Давайте включим. Короче, либо мы его атакуем, либо он нас атакует с помощью этой функции. Я не знаю, я не проверял до записи. Не знаю, как она точно работает. А, можно открыть все ачивки. Давайте попробуем. Да, как видите, эта функция работает. Отлично. Мне все ачивки дались, если они вам вообще нужны. А, потом Complete Break бокс Game. Давайте нажмем, посмотрим, что произойдет. Ну, пока ничего не происходит. Окей. А, дальше. Спаун. Это, получается, телепорты, как я понимаю. Так, здесь кто-то пробежал у нас. Тихо. Я куда-то тпкнулся, пока не знаю куда. Так, интересно, вот атака будет длиться вечно или нет? Скорее всего, да, я думаю. Так, если, допустим, мы вернемся с вами на Спавна, здесь вроде все тихо. Окей, самое главное сейчас не умереть. Давайте пока здесь побудем. Ну, вообще лучше наверху. Короче, мы поняли то, что это телепорта. В принципе, кому интересно, можете сами проверить. Так, ладно. Теперь давайте самую главную функцию проверим. Это скип уровней. А, значит, я выключаю полет. И нажимаю Skip Level. Потом еще раз. Как видите, это функция работы. Также есть э, функция автоматический Skip Level. Но ее пока нажимать не буду. Потому что может э, зависнуть игра. И все, и там уже ничего у вас не сработает. Так, у меня немножко лагать начинает. Не знаю, успею я до конца дойти или нет. Надеюсь, что да. Я точно не знаю, на каком я сейчас нахожусь уровне. А, все, я понял. Это где-то 75-й, по-моему, уровень, если не ошибаюсь. Или 50-й. Ну и мы можем его скипнуть. Правильно? Почему-то он не скипается. К сожалению. Так, давайте еще раз попробуем. А, вот сейчас получилось, по-моему, да? Да, сейчас получилось. Это был 50 уровень, если не ошибаюсь. Так, вернуться назад. Не, кстати, у меня получилось пройти. Отлично, с помощью скрипта. Тут карта еле как прогружается. Ну, естественно, потому что чит мешает ей относительно прогружаться. Но давайте все-таки попробуем дойти до конца. Получится у нас это сделать или нет. Я надеюсь, что да. А почему я автоматически не хочу скип-левел включать, еще раз повторюсь, то что может зависнуть игра. И придется заново переходить и это все пробовать. Уже у меня лагает, как видите. Причем довольно сильно. Но надеюсь, у нас получится дойти с вами до конца. По крайней мере, мы постараемся это сделать. Так, что-то произошло. Где я вообще нахожусь? Что-то непонятно. Меня куда-то тпхнуло. Окей, давайте полет включим. И поднимемся наверх. Здесь у нас вообще что такое? Ага, сюда пройти не могу, окей. Мне какую-то еще ачивку дали. Вот у нас дверь, это какая дверь? 101. Все получается, это выход. Типа я вышел, правильно? Если не ошибаюсь, то я уже победил, по-моему. Так, давайте полет отключим. Здесь пока за карту побудем. И еще раз нажмем. Да, скорее всего, если ачивку дали, значит я прошел полностью э, эту игру. Если не ошибаюсь. Вот. Ну, если что, в комментариях можете меня поправить. Написать, э, прошел я или нет. Но я думаю, что прошел, потому что ачивку мне дали. Значит, скорее всего, ачивка дается за то, что ты прошел. Так, ну, в принципе, на этом все. А, вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи и пока.